Самая большая неудача обернулась спасением. Рудольф Верба и Альфред Вецлер отвечали за архивы восвенцами. Документация велась предельно точно: немцы известные педанты. По этой причине два еврея были хорошо осведомлены обо всем, что происходило здесь. И следовательно, они давно задумывались о побеге, чтобы рассказать всем ужасную правду. Один случай заставил их поторопиться. Как-то раз двое приятелей услышали разговор между немецкими солдатами. Ты знаешь, сказал один из них другому, скоро должна прибыть новая порция венгерского солями. Так они называли евреев из Венгрии. Услышав о приближающихся страданиях венгерских евреев, Верба и Вецлер Твердо решили осуществить свой план побега как можно быстрее. Но как? Территория лагеря делилась на две части. Внутренний лагерь был окружен стеной, его охраняли вооруженные солдаты с овчарками. За всем, что происходило в лагере, также наблюдали свышек. В этой части лагеря заключенные ели и спали. И был второй подлагерь, вне стены. Там проходили разные работы, в том числе и строительство новых бараков. Эта часть тоже была окружена, и днем сбежать оттуда невозможно. Но ночью охраны не было. Значит, нужно было где-то переждать. Но как долго? Проблема заключалась в том, что немцы всегда считали и пересчитывали, сколько евреев возвращается во внутренний лагерь. Если кого-то не досчитывались, поднимали тревогу, приостанавливали работы и искали пропавших в продолжении трех дней. Следовательно, нужно было спрятаться где-то на три дня. Верба и Вецлер решили скрываться среди бревен, где строились бараки. Они попросили евреев, которые складывали бревна в груды, оставить им нишу внутри этих груд, и там они провели три дня чтобы овчарки их не унюхали, беглецы обмакнули табак в бензин и обмазали этой смесью все вокруг. Им было известно, что такая смесь лишает овчарок обоняния. И вот уже при завершении третьего дня, когда пришло время выходить из убежища, совсем рядом они услышали голоса двух солдат. «Куда же они могли пропасть?» – недоумевал один из них. «Может, они прячутся в грудах бревен?» – предположил второй солдат. Но ведь собаки не учуяли их. У них, вероятно, могло быть какое-то средство. Давай проверим. И немцы начали разгружать бревна. Одно за другим, ряд за рядом. Всего лишь несколько рядов бревен разделяло пространство между ними и немецкими солдатами. Какая обида! Казалось бы, спасение было близко, а тут... Верба и вецлер понимали, что им осталось жить... Считанные минуты. Остался всего один ряд. Внезапно раздалась тревога. «Их нашли», — сказал один из солдат, и они тут же бросили свое дело и убежали. Прошло десять минут. Солдаты не возвращались. Полчаса их не было видно. И даже через час солдаты не вернулись. Тогда Верба и Вецлер поняли, что они могут выйти. Это был их шанс. Они попытались убрать второй ряд балок, но были настолько ослаблены тремя днями голода, что не могли этого сделать. Пытались снова и снова, но тщетно. Неужели ничего не получится, и они должны будут тут умереть? Вдруг они заметили просвет. Вот он. Осталось приложить немного усилий, сделать отверстие больше, совсем немного, и выбраться. Верба и Вецлер убежали. После побега они написали известный отчет на 32 страницах, содержавший сведения о масштабе уничтожения евреев, а также чертежи концлагеря Свенцем. Этот отчет стал первой публикацией о Холокосте, получивший широкую международную известность в странах антигитлеровской коалиции и в нейтральных странах. А теперь задумаемся, что было бы, если бы солдаты не стали разгружать бревна в поисках беглецов. Испытанием было пробраться через один ряд балок, а если бы их было семь? Выходит, что то, что казалось им самой большой неудачей в их жизни, обернулось для беглецов самой большой победой и дорогой к спасению».